Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 1 июня 2022 года Сегодня мы с вами традиционно разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные показатели и на некоторые интересные новости. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также на главной страничке YouTube канала с правой стороны, есть ссылочка на страницу View. Здесь выходят обзоры по альткоинам и по главной криптовалюте в видеоформате. Также не поленитесь, поддержите страничку, поставьте лайки для того, чтобы увеличить репутацию данной страницы и привлечь больше пользователей в нашей с вами комьюнити ну а мы с вами давайте начнем традиционно перейдем в раздел индексы на сайте indexray.online и посмотрим на индикатор страха и жадности он нам показывает зону по-прежнему экстремального страха однако немного увеличились в значениях сейчас индикатор показывает отметку 17 также обратите внимание на тепловую карту криптовалют после нескольких дней отскока сейчас мы корректируемся и находимся в основном в красной зоне Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Также давайте посмотрим на ликвидации за последние 24 часа. У нас ликвидировано 73,5 тысячи трейдеров на общую сумму 416 миллионов долларов. И потери в основном несут бычьи позиции. Соотношение, давайте тоже посмотрим, коротких и длинных позиций за последние сутки. У нас сейчас в доминации, в небольшой шортовой позиции, можно сказать, в целом паритет 50,24% доминирует медведи. Также давайте посмотрим, что у нас сейчас с альт сезоном. 20 показывает отметочку индикатор. Мы по-прежнему в биткоин сезоне и сразу к доминации. Пытаемся, как и предполагалось, закрепиться выше уровня FIBA 4681. Торгуемся прямо под ним и шансы, то, что мы его прорвем, достаточно высокие. Поэтому обратите внимание, что доминация может прирастать. Пока активный зеленый денежный поток. Есть, конечно, некая перегретость, но если money flow в зеленой зоне продолжит развиваться, то мы закрепимся выше отметочки 4681. Ну и давайте посмотрим, что у нас с последними новостями. Хотел обратить ваше внимание на новость относительно запретов, которые ждут нас в законе о регулировании криптовалют на территории Российской Федерации. Глава Думского комитета... Анатолий Аксаков сказал, что это будет достаточно жесткий закон с жестким регулированием, регулятор хочет ввести единую структуру, скорее всего она будет в одном виде с госучастием, которая будет, скажем так, пропускать все через себя и в том числе либо сделают такие правила, что обычные обменники или биржи не смогут получить должную лицензию, либо просто сделают единый регулятор. Будем надеяться, что покупку и продажу на сторонних, в том числе иностранных ресурсах, нам не запретят. Аналитики опасаются, что это создаст определенный отток для бизнеса из криптосферы с территории Российской Федерации, то есть те, кто еще надеются и хотят остаться, уйдут, если закон вот в той жесткой форме, в которой предполагает Анатолий Аксаков, будет принят. Также была интересная новость от Банка России о том, что заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что в принципе. Центробанк не возражает против того, чтобы децентрализованные цифровые активы применялись в международных платежах. То есть они по-прежнему сохраняют свое видение о том, что внутри Российской Федерации, то есть на территории нашей страны, какой-либо оборот криптовалют несет достаточно серьезные угрозы для стабильности финансовой системы. А вот какая-то внешняя работа с цифровыми активами, по мнению Центробанка, абсолютно допустима. Ну и давайте перейдем к главной криптовалюте, посмотрим, что у нас сейчас в первую очередь с индексом доллара. Ну, как и предполагалось, мы нашли поддержку на 50-й экспоненциальный среднескользящий оранжевый мувинг, после чего двинулись, развернулись наверх, сейчас пытаемся прирастать. Так что попытка э, двинуться вверх у нас по-прежнему сохраняется. Волна моментума на индикаторе Cypher B находится внизу, отрисовали зеленую точку и зеленый бриллиант, означающий, что желтая волна. Цены с средневзвешенным объемом, Viva пересекает средние значения. Если посмотреть на малых часах, давайте 8 часов. Да, по-прежнему пытаемся развить восходящую динамику, у нас появилась здесь скрытая бучая дивергенция. Более короткие часы на 6 часах. Также пытаемся развиться, но уже есть некая перегретость по стахастическому RSI. Ну и к главной криптовалюте, и прежде чем начнем, наверное, стоит обратить внимание на то, что у нас была некая раскорреляция с фондовым рынком. В целом мы закрылись не очень хорошо по фонде. Но высокотехнологичный сектор, который нас в большей степени интересует, оказался достаточно крепче других бенчмарков. Но если говорить в целом, то в текущем году этот сектор, наверное, показывает самую слабую динамику. Ну и сегодня появится очень важная статистика, которая тоже повлияет на рынок криптовалют. В том числе сегодня выйдут различные индексы по американскому рынку, деловой активности производственных заказов, много чего еще интересного. Но самое главное, сегодня у нас будет опубликована биржевая книга. Она выходит 8 раз в году. По сути, это отчет, который говорит о текущей экономической ситуации в 12 федеральных округах Соединенных Штатов Америки. И дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США. Обычно эта книга выходит за 2 недели до заседания Федерального комитета по операциям на открытых рынках ФОМС. Ну и давайте посмотрим интересную динамику, что этот отчет несет обычно для криптовалютного рынка. Я заметил, обратил внимание на эту тенденцию и я хотел с вами этим мнением поделиться. У меня выставлены за последние полтора года публикации по этой книге и обратите внимание, что обычно происходит, когда выходит этот отчет. Обычно рынок падает в большей или в меньшей степени, он падает. Смотрите. 2 декабря 2020 года. Вышел отчет бешевая книга, рынок упал. Давайте далее. То же самое. 13 января 2021 года. Вышел, немножко поросли, загнали в ловушку быков, рынок упал. Дальше. То же самое. Вышел, незначительное, но падение также состоялось и 3 марта 2021 года. Также 14 апреля 2021 года более сильное падение. 2 июня 2021 года падение. 14. Июля 2021 года падение, 8 сентября 2021 года падение, 22 октября 2021 года падение, 1 декабря и так далее. Вплоть до самых последних отчетов, которые были 2 марта 2022 года и соответственно 20 апреля 2022 года падение также продолжилось. Сейчас, я думаю, что будет не исключена такая же ситуация. Мы можем чуть-чуть прирасти, после чего в большей или в меньшей степени упадем. Это негативный сценарий того, как происходили события при публикации биржевой книги. Но также обратите внимание, что через какое-то время начинается рост. Это что касается позитивного сценария. Поэтому я думаю, что... Скорее всего, и индикаторы показывают то же самое, если мы посмотрим малые часы, обратите внимание, что сейчас происходит с биткоином на малых часах, мы сейчас снижаемся. Мы сейчас на коротких часах, закончили отработку по секвенталу, разворачиваемся, подсвечиваем свечки красным цветом и намекаем на то, что у нас волна моментума пойдет вниз, все в перегретости, классический арастай стахастический. Активный манифлоу может нас еще какое-то время потолкать, но коррекция нам скорее всего потребуется на малых часах. Если посмотреть 12 часов, то мы намекаем на выход красного денежного потока в зеленую зону, но пока его нет. Давайте 8 часов. Смотрите, в зеленую зону мы вышли, но в любом случае сейчас гребень волны завернулся, мы явно намекаем на то, что мы будем корректироваться вниз, устоим на поддержке пунктирной паутины, неизвестно, либо провалимся к, следующей, к следующему уровню. При этом мы с вами в последнем обзоре говорили, что актив двигается к зоне 32,5. Обратите внимание, как этот наш прогноз, наше видение отработало. 2375 но ну, 32 с половиной это зона мы ее указывали на пунктирной паутины и мы ее потрогали после чего сейчас разворачиваемся и если сейчас опускаемся ниже коррекционно то уйдем сюда в зону 3500 на верхний уровень предыдущего диапазона он достаточно долго, я имею в виду актив, находился в диапазоне между 28,5 и с половиной тысяч. Сейчас мы можем потрогать верхний уровень этой границы. И если история с бежевой книгой все-таки отработает так, как она отрабатывала ранее, то есть сегодня у нас бежевая книга, после чего мы уйдем вот на такую вот коррекционную волну после какого-то момента можем вернуться к восходящей динамике но в целом сказать что у нас много позитива я не могу потому что если корреляционное движение с фондовым рынком продолжится то по сути у нас с сегодняшнего дня регулятор имеется в виду фрс начинает реализацию плана по сокращению своего баланса то что он озвучивал на последнем заседании и динамика индекса в ближайшее время будет зависеть в большинстве случаев от данных инфляции, которые будут там за май, я имею в виду ближайшие, они выйдут уже достаточно скоро. И если это будет превышение ожиданий рынка и продолжение роста показателя, то в целом все это можно переоценить рынком и рынок может не учесть все эти моменты сейчас в цене. То есть это может быть не учтено. И это может негативно повлиять особенно на высокотехнологичные сегменты, а значит и на нас. Например, предварительные данные по инфляции в Евросоюзе в мае уже пробивают всякие оценки. То есть темп роста гораздо выше тех ожиданий, которые были у инвесторов. Ну и по-прежнему сохраняются риски, конечно, всех этих вот геополитических потрясений, которые сейчас происходят, что также негативно повлияет на рынки. И в целом, конечно же, наш рынок сейчас нельзя никаким образом там отрезать от макроэкономики и думать о том что мы полетим куда-то в космос пока не закончится все эти потрясения на сегодня вот такая картина так мы выглядим по главной криптовалюте я думаю что нам нужно сейчас в первую очередь если это ходу конечно наблюдать за позициями потому что риски ухода в капитуляцию по-прежнему сохраняются в том числе и на фундаментальных он показателях а если это Короткие разовые стратегии, как трендовые, так и контртрендовые. Ну, здесь сейчас я уже сказал, что в ближайшие часы, в ближайшие сутки мы, скорее всего, будем снижаться. Поэтому имейте это в виду. Будьте осторожны, особенно сейчас, если речь идет о торговле именно по контртренду. Потому что тренд у нас в любом случае сейчас нисходящий. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, поддержите канал комментариями обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ну и конечно подписывайтесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также есть партнерские ссылочки на биржи, на которых я торгую, это биржа Bybit и биржа BNX, также рекомендую рассмотреть возможность торговли именно на этих площадках, поскольку они официально объявили о том, что не присоединяются ни к какой санкционной политике и не действуют никоим образом дискриминационно в отношении граждан Российской Федерации. Ну а с вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч!